Я хочу сказать большое спасибо за курс. Он был очень интересный. На него меня вытянула мама. Она мне постоянно рассказывала, как здесь классно. Восхищалась каждым занятием. Вот. Я решила посмотреть, чем так можно восхищаться. Вот. Теперь я очень понимаю. Вот На первом занятии я сказала, что я хочу улучшить качество своей жизни. У меня не было какой-то такой четкой цели. Просто вот... Пришло это первое на ум, и действительно жизнь улучшилась, она стала ярче, интереснее. У меня наладились отношения с противоположным полом. Я начала лучше себя осознавать, принимать, прорабатывать там, негативные ситуации или ситуации, которые я не поняла раньше. Вот. Я стала более уверенной в себе. Интерес, очень много возникло интереса по отношению к психологии, эзотерике. Вот. И, ну, естественно, были какие-то преграды, люди, которые говорили, что этим лучше не заниматься, не ходить. Вот. Но они как-то сами отсеялись. И я этому рада. Я рада, что я осталась и дошла до конца. Вот Жалко, что курс заканчивается. Я бы еще походила. Пару занять его, да, но понимаю, что он, наверное, пришел к логическому завершению. Вот. спасибо большое, было очень классно.